Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и нас уже 70 тысяч, поэтому я решил исполнить вашу заветную просьбу и сделать видео о разгоне процессора. Это будет инструкция о том, что и как нужно делать, достаточно подробная, но перед началом сразу несколько оговорок. Первое, говорить про разгон мы будем на примере интелловских процессоров ближайших наверное 8 поколений. Что до AMD, то методика в целом похожая. Но уместить специфику райзена и интела в одно видео я физически не смог, иначе вы просто устанете слушать. Поэтому как только видео наберет где-то 10 тысяч лайков, я запилю версию видео и для AMD тоже, учитывая всю его специфику. Во-вторых, гайд рассчитан на новичков, то есть все максимально просто, насколько это только возможно. Старички же не найдут в нем ровным счетом ничего нового. Ну и в-третьих, как вы понимаете, рассказать обо всем просто невозможно, поэтому я буду говорить лишь о самых первостепенных настройках, которые нужно установить. Мы упустим ряд параметров, знакомых многим профессионалам, таких как Power Limit, CPU Current Capability и некоторые другие. Да, поверьте мне, можно разгонять и без этого всего, то есть это проверено на самом деле своей практикой. Итак, давайте начинать. Для начала вам нужно понять, что разогнать можно не каждый процессор и далеко не на каждой материнской плате. У AMD разгоняются почти все процессоры линейки Ryzen и FX, а вот у Intel а только процессоры с индексом K или индексом X в конце. Да, друзья, в шестом поколении Intel а существовала лазейка, позволявшая разгонять процессоры без буквы K по шине. Но об этом, как я уже говорил, есть отдельное видео на канале, и мы к этому вопросу возвращаться не будем. Что же касается материнских плат, то для AMD Ryzen разгон поддерживает платы на чипсетах B350, B450 и X370, X470. У Intel а это платы с буквой Z или буквой X в названии чипсета, то есть Z97, Z270, Z390 и так далее, или например X99, X299 и так далее. Да, опять-таки были исключения, например, линейка Hyper у материнских плат срока, которая поддерживала разгон за счет наличия BCLK-генератора на самой плате. Но опять-таки это были лишь исключения. Ну что ж, друзья, мы убедились, что вы заветный обладатель нужного процессора и нужной материнской платы, и можно переходить непосредственно к процессу разгона. Но для начала немного теории о том, как работает процессор. Итак, если исключить влияние архитектуры, то есть того, как процессор устроен, и влияние количества ядер и потоков, то третий фактор, оказывающий максимальное влияние на производительность процессора, это его частота. Частота процессора – это не что иное, как произведение множителя процессора на частоту базовой шины материнской платы. Частота шины обычно равна 100 МГц по умолчанию, и чаще всего при работе она постоянно, не колеблется максимум на пару десятых МГц. А вот множитель – вещь непостоянная. То есть простой он может уменьшаться, ибо ни к чему процессору работать на полную мощность в холостую и тратить нашу электроэнергию, а вот в нагрузке наоборот увеличиваться, соответственно повышая частоту по всем ядрам до максимально возможной базовой частоты. И более того, сейчас процессоры обладают технологией Turbo Boost, за счет которой процессор может за счет множителя увеличивать частоту одного или нескольких самых работящих ядер еще чуть выше базовой частоты. Поэтому турбобуст, да, это повышение частоты, но нет, друзья, это не разгон. Ибо турбобуст заложен в процессор производителя, он работает по умолчанию и работать он будет на всех материнских платах и на всех процессорах, которые его имеют. Так что же такое разгон, спросите вы? Разгон, по факту, это увеличение частоты вручную, призванное, конечно же, повысить производительность процессора, и обычно разгон предполагает рост частоты чуть выше уровня турбобуста, иначе он просто не имеет смысла. Как мы выяснили, влиять на частоту мы можем через множитель или через шину. Обычно процессоры Intel огонят по множителю, ибо точных данных о существенном влиянии на производительность именно разгона по шине, к сожалению, нету. Да и этот способ намного проще и для новичков является, наверное, самым оптимальным, чтобы опробовать свои силы. Итак, окей, скажете вы, но давайте выкрутим значение множителя до небес и получим 100-500 МГц частоты. И, собственно, все дело в шляпе. Но не все так просто, друзья, поскольку есть такая вещь, как напряжение. То есть то, сколько энергии подается на процессор, если говорить языком совсем уж детского сада. И дело в том, что чем больше частота, тем большее напряжение зачастую требуется. То есть правило лошади. Хочешь ехать быстро, лучше корми лошадь. Ну окей, скажете вы, но ну, давайте выкрутим напряжение тоже до небес и все будет в шоколаде. Но и тут все не так просто. Процессор это система с КПД приближенным где-то к нулю. То есть вся подаваемая энергия в большинстве своем преобразуется, как ни странно, тупо в тепло. И при увеличении напряжения процессор начинает греться. Причем очень существенно. Эдакий домашний обогреватель за десятки тысяч рублей. Какой-то нагрев ваш кулер конечно же сможет компенсировать, ну а дальше процессор просто начнет перегреваться. А перегреваясь он будет либо отключаться, либо пропускать такты, или проще говоря отлынивать от работы, дабы немного передохнуть. К слову второй вариант и называется словом тротлинг, вы наверняка его где-то слышали. Что же касается температуры, то считается, что максимальная температура для всех процессоров Intel а порядка 100 градусов. И да, не нужно смотреть сейчас спецификацию, если вы не понимаете, что в ней написано. Для Intel на сокете 2066 максимальная порядка 105, для AMD Ryzen также порядка 100 градусов. Но вы должны понимать, что для постоянной работы температура процессора после разгона даже в жестком стресс-тесте не должна превышать 90 градусов, желательно вообще быть не выше 85. Ну так вот, друзья, вся суть разгона в данном случае сводится к тому, чтобы частота процессора была максимальной, а при этом напряжение и, соответственно, температура минимально возможными. В этом и есть основная суть разгона, и те, кто смотрел мое видео о разгоне оперативной памяти, уже, я думаю, поняли некую аналогию. Да, друзья, и поскольку все процессоры разные, даже выпущенные в один день и в одной партии, то, соответственно, никто вам не скажет идеальные параметры. Вам их нужно найти самостоятельно, или, проще говоря, подобрать. То есть подобрать под заданную частоту необходимое напряжение. Просто методом перебора. Давайте теперь приступим к действию. Перво-наперво нужно проверить, на что сейчас способна наша система охлаждения. А то, может быть, нам нужно не процессор разгонять, а менять кулер. Для этого нам понадобится две программы, это стресс-тест AIDA и программа для мониторинга HW-Info. Можно использовать, конечно, другие стресс-тесты, допустим, Prime95 или LineX. Правда, я бы сказал, что на практике они создают слишком сильную нагрузку на процессор, которой почти не бывает в реальной жизни. Да и порой процессор нормально проходит тот же Linx, но вырубается на AIDA или наоборот, так что тут не угадаешь. Поэтому на практике от тестирования линксом лично я отказался и в принципе ничего не потерял. Никаких синих экранов и тому подобного в жизни у меня не встречается. Для мониторинга напряжения я советую также использовать программу CPUZ. Она порой дает более точные данные. Ссылки на все эти программы будут в описании, там вы их сможете скачать. Соответственно мы запускаем CPU-Z, HW-Info в режиме сенсоров и смотрим за частотами процессора и его температурой. Попутно мы запускаем AIDA, выбираем в ней сервис, тест стабильности системы. Тестируем мы только CPU. И нажимаем старт. Уже минут через 15-20 можно делать предварительные выводы. Первое, что вам нужно запомнить, это то, на каких частотах работал ваш процессор в нагрузке. Обычно это частота турбобуста для всех ядер. Для моего 9900K это частота 4.7. А затем смотрим, что по температурам. Если они выше 85, то гудбай, Вася, до магазина за более хорошим охлаждением. Если в пределах до 85, то можно попробовать какой-никакой разгон. Для начала нам нужно зайти в биос материнской платы, поскольку все действия по разгону мы будем выполнять именно там. Для этого при нажатии на кнопку включения компьютера нужно зажать клавишу «Delete». Вуаля, через несколько секунд BIOS открылся. Как только вы войдете, вам нужно перейти в расширенный, или иногда его называют классический режим, где нам нужно будет сделать предварительные подготовительные настройки. Первым делом мы отключаем все интеловские технологии энергосбережения, поскольку если в обычном режиме работы они помогают сэкономить электроэнергию, то в разгоне они только мешают и соответственно негативно влияют на стабильность процессора. Итак, нам нужно отключить следующие технологии. Это технология Intel Speed Shift Technology, CPU Unchanced Halt или C1E она называется, C3 State Support, C6C7 State Support и C8C10 State Support. Часто их просто называют C-State. Все их нужно поставить в положение Disabled, то есть выключены. Как это все выглядит на материнках разных производителей, вы сейчас опять-таки видите у себя на экране, поскольку названия параметров могут опять-таки отличаться от биоса к биосу. Следующий шаг – это выставление значения CPU Load Line Calibration. Что это такое с чем это едят, я уже рассказывал в отдельном видео. Ссылка на него будет в подсказках, советую посмотреть. Вкратце все дело в том, что если мы установим напряжение, допустим, 1.3 Вольта, то в простое оно действительно будет примерно 1.3, скорее всего чуть меньше. А вот в нагрузке напряжение будет существенно падать, из-за этого будет теряться стабильность процессора. Соответственно LLC позволяет исправить данную проблему, уменьшая разницу между напряжением в простое и напряжением в нагрузке, решая тем самым проблему падения напряжения. LC имеет несколько уровней, соответственно каждый уровень все больше сокращает разрыв между напряжением простое и напряжением нагрузки. Мое личное мнение, что нужно выбирать плоский уровень LLC, при котором напряжение в простое и в нагрузке будет плюс-минус одинаково. Где находится данная настройка в биосе вы сейчас видите у себя на экране. Правда, есть, друзья, одна проблема: что на разных материнских платах разное количество уровней LLC и они имеют разное направление градации. К слову, работают они тоже по-разному порой. На одной нужный уровень это будет level 2, на второй level 6, на третьей он вообще будет называться Turbo. Некоторые платы, к счастью, имеют вот такие вот графики-подсказки, по которым можно понять, какое значение является нужным для нас то есть нужным для плоского графика. Но не везде они есть. Я конечно приведу самые распространенные примеры того, что скорее всего вам нужно будет выбрать на платах разных брендов, но лучше подбирать опытным путем. То есть если в процессе разгона вы видите, что напряжение было одним, а при запуске теста оно сильно упало или сильно выросло, значит нужно попробовать другой уровень LLC методом подбора. На этом подготовка по факту заканчивается, и начинается процесс подбора частоты и напряжения. Лучше начинать с той частоты, которую процессор использует в Turbo Допустим, мой 9900K, как мы выяснили из предварительного теста, работает в стоке на частоте 4.7 по всем ядрам. Соответственно, мне нужно установить множитель 47. Нужные настройки на платах Asus а находятся во вкладке ai Tweaker или Extreme Tweaker. У Asrockа это OC Tweaker, подкладка CPU Configuration. У MSI это вкладка OC. У Gigabyte это вкладка Advanced Frequency Configuration, подкладка Advanced CPU Core Settings. Но, друзья, перед выставлением множителя на некоторых платах нужно будет перевести регулировку частот из автоматического режима в ручной. Где-то он может называться Manual, где-то Expert или Advanced. Без этой настройки регулировка частот может быть либо недоступна, либо будут видны не все параметры. Еще на части плат нужно выставить у CPU Ratio значение Sync All Course или просто All Course. То есть, чтобы задавать частоту не на каждое ядро в отдельности, а на все ядра синхронизировано, то бишь одновременно. И затем уже задать значение самого множителя, в данном случае 47. Оно должно быть чуть ниже и называется обычно также, то есть CPU Ratio. Как все эти параметры выглядят в биосах разных материнских плат, вы сейчас видите у себя на экране. Далее, друзья, мы выставляем напряжение. Напряжение можно задавать разными способами. Мы будем пользоваться ручным, обычно он называется manual или override. Его нам и нужно выбрать в настройках вашей материнской платы. После этого мы выставляем напряжение ядер, то есть CPU v core voltage. Для Intel а я советую начинать с напряжения где-то 1.15-1.2 вольта. Где все это находится, вы сейчас видите у себя на экране. На этом пока все, друзья. Мы жмем клавишу F10, чтобы сохранить наши настройки и выйти, и смотрим, что у нас получилось. Первым делом мы проверяем, запускается ли наш компьютер. Если компьютер загрузился и не завис, то мы запускаем наш стресс-тест и смотрим за показателями процессора через hwinfo хотя бы 15-20 минут. Если во время теста ничего не зависает, компьютер не выключается, то мы смотрим на температуру ядер. Если они не перегреваются, то есть температуры ниже 85 градусов, то можно поднять частоту еще на 100 МГц при том же напряжении. То есть был множитель 47, поставили множитель 48. Это самый, скажем так, оптимистичный сценарий. Если же все не очень хорошо и компьютер во время теста зависает или отключается, или же если он зависает изначально на моменте загрузки Windows или просто показывает вам черный экран, то нужно зайти в BIOS и поднять немного напряжения. Но прежде чем увеличивать напряжение, нужно попасть в BIOS. А порой, когда компьютер показывает лишь черный экран Малевича и ничего более, сделать это становится невозможно. В таком случае не нужно пугаться, нужно просто сбросить настройки BIOS а на заводские. Самый простой способ это сделать, это выключить компьютер из розетки и вытащить батарейку биоса из материнской платы, буквально на пару секунд. Также в описании будет ссылка на все возможные варианты, как можно скинуть настройки биоса. На каких-то платах есть специальные кнопки, кому-то может быть будет более удобно пользоваться перемычкой и так далее. То есть вариантов тут масса. После этого нужно вернуть все настройки на прежнее место, ибо они собьются. То есть начать все заново и попробовать все то же самое, но уже поднять напряжение на сотую вольта. Было 1,2, сделали допустим 1,21. Но помните, что растить до бесконечности напряжение нельзя. Максимальный предел для домашнего разгона в районе 1,4-1,45 вольта. Но на практике выше 1,35 на Intel применять не приходится, ибо при таком напряжении тупо не справляется система охлаждения. После увеличения напряжения мы пробуем запуститься. Если у нас получается, то мы начинаем сверху нашей схемы, то есть снова смотрим, как у нас загружается процессор, прогоняем стресс-тесты и все такое. Если в какой-то момент разгона вырастите напряжение, а ничего не получается, и оно уже приблизилось к 1,45 Вольта, а вам все равно не удается добиться стабильности на выбранной частоте, то есть две альтернативы. То есть либо попробовать напряжение еще выше на свой страх и риск, либо завершить разгон и остановиться на последних удачных параметрах. Возникает резонный вопрос, друзья. А что по поводу температуры? Если при разгоне она в какой-то момент выходит за пределы 85 градусов. Тут нужно понять, что вы можете немного повлиять на температуру и улучшить охлаждение. Допустим, поменять термопасту, почистив кулер, включив вентиляторы на максимум и так далее. И после этого попробовать все сначала. Если это все поможет, то круто. Если не поможет, то единственный вариант это либо покупать новый кулер, либо же, если на него нету денег, то, соответственно, останавливаться на предыдущих стабильных параметрах, когда температура была более-менее приемлемой. И да, в конце разгона вы должны устроить системе более длительный тест, хотя бы на пару часов. Если в результате более долгих тестов или при последующей работе возникают проблемы со стабильностью, синие экраны, записание и так далее, то нужно немножко опять поколдовать с настройками. Либо увеличить напряжение, либо, если это не помогает, то понизить немного частоту. Итак, вы нашли максимальную частоту, на которой процессор работает стабильно, проходит долгие стресс-тесты, и температуры не выходят из берегов. И вам кажется, что на этом разгон закончен. Но нет. У Intel а за производительность отвечает не только частота процессора, но и такая вещь, как Ancore Frequency или Cache Frequency. По-русски это частота взаимодействия между внеядерными компонентами процессора. Часто ее называют также частотой кэша или частотой кольцевой шины. То есть, как вы понимаете, сейчас внутреннее устройство процессора от Intel а выглядит примерно вот так. Есть у нас ядра, есть контроллер памяти и прочая лабуда, и есть у нас кольцевая шина, которая все это соединяет. В случае от сокета 2066 у нас не кольцевая шина, а ячеистая сетка Mesh. Именно на повышение взаимодействия внеядерных компонентов и направлен показатель частоты кэша. Тут все так же, как с частотой процессора. То есть есть множитель отдельный, анкор Ratio или CPU Cache Ratio, есть напряжение CPU Cache Voltage или CPU Ring Voltage, так они называются. Как это выглядит в биосах разных материнских плат, вы опять-таки видите у себя на экране. На практике обычно частоту кэша задают на 300-500 МГц меньше, чем частоту ядер. То есть если вы разогнали процессор до 5000 МГц, то кэш пробуйте запустить где-то на 4500-4700. Хотя чем выше, тем лучше, но обычно поднять до такой же частоты не всегда бывает возможно. Напряжение для него подбирается также по аналогичной схеме, правда тут начинают обычно с 1.1 вольта и предел где-то в районе 1.3-1.35. В остальном же схема в принципе та же. Если рост частоты кэша вызывает перегрев, то можно немного ее опустить, поставить более низкую частоту, уменьшить соответственно напряжение и не волнуйтесь, это будет более-менее нормально. Но, друзья, сразу скажу, что есть некоторые платы, у которых нет регулировки напряжения кэша. То есть многие гигабайты не имеют ее, то есть регулировка будет происходить автоматически, вы лишь регулируете частоту кэша. Соответственно, здесь разгон будет ограничен тем, насколько хорошо производитель заложил эти самые автоматические настройки. С опытом вы научитесь гнать частоту кэша и ядер одновременно, но для новичков я все-таки советовал бы делать это раздельно. И также не забывайте, после того как вы все это выставите, хорошо все это дело прогнать стресс тестами, чтобы убедиться, что все работает стабильно. И да, для вашего удобства многие платы оснащены профилями. То есть, вы можете сохранить выставленные вами настройки в профиль, чтобы при сбросе, допустим, биоса, не выставлять все руками, а просто загрузить уже сделанный вами в прошлый раз профиль. И да, владельцам интеловских процессоров на сокете 2066 нужно еще менять одну настройку. Нужно при разгоне задавать офсет на инструкции AVX512. Дело в том, что данные инструкции встречаются еще реже, чем обычный AVX. То есть, проще говоря, никогда. Однако они есть в стресс-тестах и при их активации дико греется процессор. Оффсет будет снижать частоту процессора, если используются данные инструкции. И соответственно вы можете смело ставить значение данного офсета в районе 10-15. То есть таким образом процессор будет сбрасывать частоты где-то на 1000-1500 МГц, когда задействованы AVX 512. Поскольку они редко где применяются, то соответственно проблем с производительностью у вас не будет. Вот собственно и все друзья, надеюсь что видео было для вас полезным, но ну, а если вы решите купить себе процессор, оперативную память или материнскую плату, то советую вам заглянуть в немецкий магазин Computer Universe. Там достаточно низкие цены, можно подобрать себе в рамках 500 евро хороший комплект из процессора, материнки и оперативки. Соответственно, лимит на пересылке сейчас также 500 евро, так что в принципе, если цена вопроса вас устроит, то вы можете смело себе все это заказать. Ссылка на данный магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании, соответственно, возможно, вам это все пригодится. Ну а если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, подписаться на нашу группу ВКонтакте и также жмите колокольчик, чтобы быть всегда в центре событий. Ну а лучшая благодарность автору, если вы поделитесь этим этим видео с друзьями, чтобы больше людей его посмотрело, было больше просмотров, и автор получил хоть какое-никакое удовлетворение от своей работы. Вот, собственно, и все, друзья. Всем удачи и до новых встреч.